Естественно, если вы становитесь настолько продвинутым человеком, ваше сознание настолько продвинутое, что вы потихоньку вспоминаете прошлое, ее анализируете, его анализируете и понимаете, вы извлекаете из этого прошлого силу и убираете блоки. Вы становитесь мудрее, сильнее. К чему это приводит? К тому, что в настоящем времени у вас появляется больше возможностей и ресурсов, Соответственно, в будущем больше ваших планов реализуется. Поэтому анализ прошлого – это важная часть, и мы ее уделим. Вот на этом курсе ну, занятие 5 точно будем лопатить ваши ситуации. Я вам дам практику, как вспоминать, будем вспоминать ситуации, выписывать и прорабатывать. Какова вообще основная задача в работе с телом опыта? Это вспомнить, осознать и начать планировать и управлять. Это приведет к тому, что вы перестанете жить по какой-то судьбе, по астрологическому прогнозу, вы станете жить по вашей воле. Потому что чем больше человек помнит, чем больше человек осознает и больше он планирует, тем меньше он зависим от влияния Окружение, влияние даже и гороскопа в том числе. Потому что что такое гороскоп? Гороскоп описывает влияние места, где человек воплощается, влияние времени, в котором он воплощается, и влияние на него небесных тел, которые в это время находятся в разных, скажем так, позициях. Это определенная база. Но эту базу можно менять. Есть достаточно большие, большой люфт в движении в этой базе. Если мы рассматриваем классический гороскоп, который описывает, скажем так, вектор жизни человека, нужно начинать брать поправку на то, что если человек живет на уровне тела, ощущений и эмоций, тогда этот гороскоп для него справедлив будет. И он сработает весь полностью. Как только человек начинает жить на уровне личности, а еще лучше на уровне опыта, то есть он не просто что-то делает на автомате, он выбирает, что делать. Гороскоп на него начинает влиять меньше, и судьба его меняется. У меня за последние несколько лет получилось так, что э, все, гороскоп не работает, не составляли в 22 года гороскоп, у меня уже карма другая. То есть то, что там говорили, я уже вообще в другие совершенно стал совершать действия и другие последствия. То есть там мне типа говорили, там будет то-то, то-то, это-это, вот это-вот это. Вот это». Какие-то есть схожие моменты, но уже, не, уже все, не со стыковкой идет. Есть, я другую жизнь проживаю. Вот. Поэтому это все можно изменить. Судьбы нет для тех, кто живет на уровне вот этого центра, на уровне Вишутки. Они сами становятся м, хозяевами судьбы, они сами ее создают. Да, на уровне эмоций и тела судьба для человека есть, он полностью зависим, и гороскоп там под копирку будет.